Самое страшное, было неизвестно, сколько это продолжалось и будет ли вообще Олимпиада. Вот, Олимпиада закончилась, результат две медали, так как я максималист, и, конечно, я бы хотела, чтобы у меня были золотые две медали, но я уехала с достойным результатом. собрать, наверное, все свои остатки сил в кулак, чтобы биться на, до последней секунды, и я думаю, что мы выложились на все стоы. Домой возвращаться к Медалю намного приятнее, конечно же. Понятное дело... Любой спортсмен нацелен только на золото, но олимпийская медаль – это олимпийская медаль. И в любом случае довольны результатом и рад. Надеюсь, это не последняя олимпийская медаль, и будем дальше работать. Вы выступали в форме, где на, на ней не было герба Российской Федерации. Не было флага и гимна. Это гораздо сложнее, чем в обычных условиях. Вы прекрасно, просто блестяще справились.